Ну что ж, друзья, у нас сегодня снова фарминг-симулятор тема. Играем мы в 19-й фарминг-симулятор. И у меня, ребятки, для вас очень хорошая новость. Не так давно появилась, значит, на просторах различных мод-площадок такая тема по новой карте. Название новой карты вы видите, ребятки, сейчас на своих экранах. Если же, ребятки, вы эту карту раньше видели, и она не совсем новая, то обязательно сообщите мне об этом в комментариях. И Лично я с этой картой встречаюсь первый раз. Она довольно-таки рукастых мододелов модинг Well или Weight, как удобнее которые создают очень много прикольных ä, дополнений к фарминг-симулятору. Называть Хинтер Кайфик, ее назовем. Ну и давайте начнем. Сегодня сделаю ä, кратенький обзор да, по этой новой карте пробегусь по всем ее ключевым значит точкам и посмотрим, ребят, вместе с вами, что же интересного она нам может а, преподнести. Ну что ж, вот мы и зашли. Значит, нас сразу же приветствует такой, смотрите-ка, песик. На самом деле, я обожаю карты подобного уровня детализации. У нас тут нет а, никаких зданий там с размыленными текстурами, замыльными, да, что иногда бывает очень часто, а, когда делают карты подобного а, плана. Тут, ребятки, такого нет. А, здесь у нас все объекты взяты, да, допустим, из... Модификации разработчиков да, О которых я вам говорил ранее и здесь они достаточно, ребятки, все, все объекты хорошо у нас проработаны Сейчас я вам быстренько и вкратце продемонстрирую Как обещают нам сами разработчики карты Здесь у нас несколько полей, точнее, знаете, вот такая вот карта Вот так она выглядит, давайте открою И, как обещают, как сообщают разработчики, здесь 38 полей, различные совершенно площадью Самое маленькое здесь поле полгитара Естественно, можно уменьшить, да, по вашему желанию ну и самое большое, вот это 31 да, поле, которое э, по площади больше, больше 5 гектар, друзья Я так понимаю, карта среднего размера, не самая большая, но и не самая маленькая и вот здесь в центре у нас находится наш с вами деревушка. Внизу, значит, фирменный логотип разработчиков да, данной карты. Ну и, собственно, несколько объектов. Ну что ж, давайте сейчас быстренько прокатимся и посмотрим. Давайте начнем сразу же с объекта, на котором мы появляемся. Это какая-то ферма, на которой находится аж несколько участков, аж несколько различных построек. Это наш дом. Вот, собственно, ферма сама. Есть курятник. Дальше смотрим в Заправочная станция. Причем даже, мне кажется, их тут две. Нет, одна заправочная станция. Друг на дружке все, к сожалению, расположено. Силостная башня, заправочная станция, я так понимаю, коровник и еще один какой-то склад, на который мы можем сгружать что-либо. Ну давайте посмотрим, вот это, так понимаю, у нас, значит, специальная а, установка для заполнения удобрениями, да, я так понимаю, мне на самом деле вот это вот, вот такой, ребят, подход в детализации мелких элементов очень а, нравится. А, Идем дальше, помимо всего прочего здесь куча всяких мелких деталей, типа вот велосипеда, лейки, да, здесь какой-то ящик с кирпичами, хотя это ящик для инструментов, а, я так понимаю, вот это наш дом, где мы, собственно, можем отдохнуть, пока мы не устали. А, смотрим, здесь, значит, поленится. Кон конура, кстати, необычная, да? Она обычно у нас выглядит иначе. Здесь же собачья конура какая-то эксклюзивная просто. И такой а, я еще нигде а, не видел в фарминг-симуляторах. Так, а, смотрим дальше. Здесь можно, значит, зайти. Двери у нас динамические. А, заходя сюда, у нас, кстати, сразу же автоматически, вот обратите внимание, да, вот там вот наверху есть фонарь. Освещение. И у нас при открывании двери автоматически все дело у нас открывается. Здесь, а куда мы сейчас зашли, я так понимаю, коровник а, находится. И здесь у нас а, непосредственно комната для заполнения коровника водой. А здесь, вероятнее всего, наверное, так, а, появляется молоко. Вот тут у нас бетоны с молоком. Да, и вот здесь у нас появляется это самое молоко. Ну, естественно, когда у нас в коровнике есть м, коровы. Также есть возможность заглянуть на второй этаж. Так, выходя сюда, мы можем закрыть за собой двери. Ну что ж, много на самом деле элементов всяких, да? Единственный момент, это в дом нельзя войти. Хотя, может быть, и можно, просто я... Не пробовал, хотя вижу, что нельзя. Ну, это, в принципе, в фарминг-симуляторе не критичный момент. Так, а смотрим, что у нас дальше есть. Это у нас, я так понимаю, заправочная станция. Мы как раз сейчас на нее смотрим. Здесь мы можем заправлять нашу технику. Но как это точно делать, еще я не тестировал Даже смотрите, ребят, это у нас типа силос... силосное хранилище. Но только довольно старая и завалена, смотрите, мусором. Здесь у нас сплошной мусор лежит. Какой-то старый даже перевернутый трейлер здесь у нас лежит. Коробки. Вот это, кстати, коробки у нас из курятника, насколько я помню. А здесь они в качестве мусора представлены. Какие-то, смотрите, всякие диваны здесь, столы развалены. Вот это, кстати, интересно. Вот это мне очень сильно нравится. Даже тачка, да, для... Перевозки строительных материалов тоже здесь есть Вообще классно, и плюс здесь еще, смотрите, предупреждающая табличка Типа здесь, я на самом деле не силен, ребятки, в английском И, может, даже в немецком, я не знаю, на каком языке написано а Здесь, типа, написано, что какая-то зона а, за, Видимо, замусоренные или что-то в этом роде Ну, в общем, вы, ребят, поняли, на каком уровне здесь детализация на этой карте Вообще на охрененно а, высоком так, смотрим дальше, здесь у нас курятник, я так понимаю, потому что я по очертаниям уже вижу, я помню, что в той модификации, которая у меня есть от этих разработчиков, примерно так же выглядит курятник, да, таким вот, в таком вот европейском стиле. В него можно зайти вот сюда, вот так вот, да, здесь можно закупить курочек, каких вам нужно, и наблюдать за, так сказать, их жизнедеятельностью, которая будет здесь происходить за этими дверьми. Так, закрываем все это дело. Кстати, я не знаю, вот по поводу света Вот мы открываем курятник Имеется ли он здесь ночью? Я думаю, что что-то подобное в этом плане здесь имеется В ночное время работу карты, ребятки, я покажу чуть попозже Здесь у нас, значит, наполнение кормом Я так понимаю, ку курочкам или водичкой даже А корм у нас... Подождите, а куда корм у нас здесь поставляется? Здесь мы, скорее всего, забираем... А, нет, здесь мы покупаем курей Это раз... Где... Сюда... А, где у нас... Так, подождите, посмотрим а вот здесь у нас что такое? Здесь какой-то загрузочный контейнер. А, так, точнее, загрузочный отдел. Нифига себе, какой он большой. Вот только посмотрите, что это у нас такое. Давайте глянем поближе. Это у нас, значит, силостная башня. Сюда мы можем силусуемые, ребятки, культуры сгружать, я так понимаю. А здесь у нас, типа, ребятки, какого-то гаража даже. Вы только представьте себе, как здесь все оформлено классно. Здесь какой-то спуск вниз у нас имеется. Есть даже стремяночка вот такая вот. Спуск вниз, естественно, мы здесь можем открыть все двери, загнать какую-то крупногабаритную технику, да, и у нас она будет находиться здесь на техническом обслуживании, я так понимаю. Но это больше всего реально похоже на гараж, да, то есть вот так вот у нас, значит, открываются все двери или даже просто как гараж для хранения техники, ее ремонта здесь непосредственно Какие-то баки всякие, смотрите, катушки с проводами. Что-то можно на самом деле подвинуть, все достаточно динамично. Здесь смотрится кран, да, ребятки, для а, съема двигателя, я так понимаю. В общем, как-то все вообще сильно детализировано здесь. Вот это, я так понимаю, ремотдел, и не знаю, на самом деле не пробовал, можно ли здесь производить ремонт техники, на самом деле, ребятки, я еще даже не в курсе, смотрите, какой здесь офигенный просто рабочий стол, все есть, всякие приспособления, ключи гаечные, смотрите, в каком, ребятки, расположены порядки, да, все достаточно грамотно здесь расположено, и вот это, ребят, самое главное, смотровая яма, она здесь тоже, ребят, имеется, то есть как реально в гараже, в каком-то, в ремонтном... В настоящем Так, а это что за выключатель? Что это он делает, интересно, это можно вообще включить? Так, пила у нас упала, друзья Пока я тут, значит, возился с выключателем Похоже на какой... Опа! Вы видели, ребятки? Только что сейчас я сделал открытие Можно даже вот таким образом у нас вот эту ремонтную платформу Поднимать и опускать Это на самом деле очень-очень круто смотрится И очень, я бы сказал, реалистично Вот такая вот, да, ребятки, детализация у нас на этой замечательной карте а, с хрен, а, хрен пойми каким выговариваемым названием вот даже смотрите, ребятки, циркулярка здесь имеется рубанок, можно потрогать можно его поперемещать в общем, очень много динамических элементов я думаю, что любителям хардкорной игры ребятки, фарминг симулятор, понравится такой вариант, а, такой вот фермы потому что здесь реально все классно детализировано, просто на высоком уровне, я, заметьте, ребят, это я только обозреваю одну фермочку а у нас тут целая карта огроменная. Так, значит, этот мы, значит, отсек а как следует посмотрели. Давайте перейдем на следующую сторону. Это же не все. Все-таки у нас так. Это мусор. Это мы, значит, место покидаем. Идем сюда. Здесь у нас, ребятки, загон для коров. Это коровник. Это большой коровник. Здесь такой у них таз. Я не знаю для чего. Скорее всего, для корма для какого-то Здесь у нас поленится, все как положено. Здесь у нас, значит, вот сам коровник, да. То есть здесь мы кормить будем коровок. Здесь у нас молочко они дают. А здесь мы завозим водичку, я так понимаю, им, да. Вот видно, что это у нас отдел для. Или да, нет, это скорее всего отдел для корма. Это, скорее всего, да. Это у нас, скорее всего, корма. Там даже подписано. А вот это вот для воды. То есть с разных сторон мы завозим сюда им а, кормешечку. Так, а здесь можно выйти как-то. Как-то здесь можно эту дверь открыть и выйти отсюда прям туда? Нет, я что-то не могу выйти Но хотя, может быть, если вы поклацаете поконкретнее, да, то есть на эти все вещи То, возможно, можно быть, и получится у вас выйти быстрее гораздо Так, это все дело закрываем Коровнич... А, нет, это не закрывается, к сожалению Так, ну да ладно Выходим, значит, из этого коровника И здесь, я так понимаю, забор идет навоза И здесь забор жидкого навоза Потому что коровки вроде у нас дают и тот, и тот тип навоза так, что у нас здесь за помещение? Точнее, это что за дверь такая? Это тоже, ребятки, дверь в коровник. Отсюда мы заезжаем на тракторе, да, загружаем сюда какой-то корм. А отсюда мы, значит, просто можем зайти и, и выйти. Так. Опять какие-то коробки взявляются. Что это у нас за отдел такой? Это у нас, ребятки, смотрите, очень интересный момент. Это отдел, где можно хранить ваши неиспользуемые э, поддоны какие-то, да, допустим. Или с удобрениями, или с каким-то с какой-то известью, или с семенами, с чем угодно. Вот такой, ребятки, стеллаж оборудован, да, здесь. Мы можем здесь реально хранить всякие разные всякие разные поддоны что это у нас такое какие-то смотрите даже награды и медали есть какое все-таки внимание уделили разработчики деталям и мне на самом деле это очень очень а, нравится да вот такие таблички интересные на самом деле детализация просто на высоком уровне. Так, а здесь что такое? Здесь тоже какие-то двери. Кстати, ребятки, все это открывается. Мы тут попадаем на чердак. На чердаке, скорее всего, тоже можно что-то хранить. И здесь, смотрите, самое интересное, что-то какой-то у нас модуль, даже с циферблатом. Я, если честно, не помню точно, что это такое. Но очень похоже на то, что здесь какая-то у нас заправочная тоже... Станция, может быть я ошибаюсь Но надо, ребятки, тестировать Я, ребят, не знаю, честно, что это такое Потому что какая-то штука для заправки топливом Бак, надо, ребятки, тестировать на, на самом деле я на этой карте Здорово, пёсина, барбосина Я здесь первый раз, так же, как и вы Даже сюда, ребят, можно зайти это, я так понимаю, тоже мы сейчас сходим в коровник. Мы здесь уже были. Просто с внутреннего двора можно вот так вот заходить в любые отделения в вашем доме. Очень круто сделано и очень удобно. Ребятки, напомню, это я де... только лишь одну фермочку обозреваю. Здесь можно какую-то технику хоронить. Да, здесь у нас полочка для всяких... А, всяких, как видите, даже тут это что у нас такое? Это типа триммер, да, какой-то. Здесь у нас, значит, масло. В общем, полочка под всякие мелкие инструменты. Да, и все вот таким планом, ребятки, открывается. Очень круто, очень достойно смотрится. Я уже хочу, ребятки, поиграть на этой замечательной карте, потому что она на самом деле атмосферная. Вот тут у нас, значит, что такое? Это у нас, э, скорее всего, танк для жидких а точнее, наверное, для гербицида, скорее всего. То есть для той жидкости, которая а, действует против сорняков, насколько я помню. Вроде бы так это работает, но могу ошибаться. Так, здесь мы были? Здесь мы, ребят, тоже не были. А что здесь такое? Давайте-ка глянем секундочку. Здесь у нас какое-то, по всей видимости, хранилище. Я так понимаю, если у нас углубление, да, то, наверное, это какое-то картофельное хранилище. Что-то как-то много дверей везде открывается. Так, здесь у нас силосные, силосные хранилище. Здесь мы можем силы сохранить. Если я тоже не ошибаюсь, скорее всего, так это работает. Так, ничего пока не вижу, потому что, скорее всего, я не приобрел эту местность. Если мы приобретем, давайте сейчас приобретем. Купим этот участок и посмотрим, ничего ли у нас не открылось. А, к сожалению, нет. Скорее всего, это просто, это не силосные, значит, контейнеры, это не силосные. Здесь мы не силос храним, а просто технику храним. Здесь для техники силосные ямы у нас по любому, наверное, где-то должны быть. Так, давайте глянем здесь, что у нас такое. Изменить, так, это понятно. Вот здесь, что за отсек интересно такой здесь находится? Вроде бы земля, вроде не жидкость. И тут у нас, ребятки, опять ворота какие-то. Я так понимаю, мы просто отсюда, с улицы, можем сюда что-то привозить. Вот сюда, например, ставить, да, и а, какие-нибудь, может, даже фуры сюда можем загонять. Только я не знаю, ребят, назначение пока что этого еще отдела. Но можно применение, применение какое-то, думаю, практическое найти. Вот так вот это все у нас. И работает, то есть не заезжая в сам двор, да, с улицы мы можем взять и что-то подвести, вот так вот, быстренько здесь оставить и ехать дальше а, по своим а, делам. Хотел, ребятки, обратить ваше внимание на то, что здесь текстура почвы тоже немножко отличается. Текстурки здесь в этом плане тоже переработаны, они не совсем такие, как в оригинальной версии Farming симулятора 19 -го. Так, давайте глянем еще. Это мы, ребятки, напоминаю, только одну ферму обозреваем. Вот сейчас круг кругом мы ее обойдем. Такие, значит, дорожки у нас и так далее. Давайте сейчас переметнемся, попробуем в магазин, где купим... Да, вот тут рельеф, даже, на самом деле, тоже прикольно сделан. То есть, всякие выемки небольшие, микро... микро ямки, да. И здесь даже есть... Что это такое? Это как будто бы э, место для наполнения воды озера. Для наполнения водички, да, и... У нас водичка тут немножечко нереалистично сделана, но только лишь есть видимость. В этом плане, я смотрю, разработчики не сильно хорошо постарались, но все-таки визуальность какая-то имеется, что у нас просто здесь озеро такое для э, заполнения из нее каких-то своих емкостей. Идем, ребятки, дальше в магазин, прям пешочком, ребятки, идем в магазин и давайте посмотрим, что у нас здесь в магазине. На самом деле обзор получится достаточно... Обширный, массивный, но мне прям интересно стала эта карта, и я хочу сейчас все вам а, в деталях показать. Это у нас, я так понимаю, электротрансформаторная какая-то вышка, да, то есть, типа, не входи, убьет табличка и так далее. Дальше идем. А здесь у нас находится тоже какие-то, какие-то, ребятки, всякие мелкие детали, но они, ребят, на самом деле, добавляют такой атмосферности, что просто офигевают. Так. Здесь у нас что такое? Какой-то старый то ли вагончик, то ли трамвайчик, то ли что это такое под крышей здесь такое непонятное. Но смотрится прикольно. Так, я хотел вообще-то в магазин сходить. Идем, ребятки, в магазин. Идем в магазинчик. И так, стоять, стоять. Никого не давим. Так, да, и вот тут у нас, ребятки, магазинчик. Где в него въезд, я пока что не вижу. Так, очень все классно сделано. Очень качественно, я смотрю. Здесь у нас что такое? Здесь даже какие-то... Это что это такое? Это какой-то автомат, я так понимаю, где мы можем за монетки, наверное, да, что-то получить. Ну, просто капец, как продумали разработчики все эти мелкие детали. Мне очень нравится. Так, мы приходим в магазин. Магазин у нас, конечно же, представляет а, производитель сельско сельскохозяйственной техники, а, такой как Джон Дир, я так понимаю, да? А, его ярлычок ни с чем не, с, не спутаешь. И здесь мы можем, ребятки, все а, прикупить, технику, которая нам необходимо. Давайте прикупим какую-нибудь технику и посмотрим, где она у нас появится. Давайте какой-нибудь трактор прикупим, какой-нибудь самый простой, например, Фиат и посмотрим, посмотрим, где у нас появляется техника, когда мы покупаем. Ага, она появляется вот здесь просто напросто на стояночке. Здесь у нас какие-то склады, смотрите, да, отделение типа э, склады для отправки грузов, приемки грузов и так далее. Здесь у нас, ребятки, открывается. И что это такое? Это у нас что за отдел такой интересный? А, скорее всего, это продажи техники. Есть, да, ребятки, у любого магазина такой вот отдел, где мы можем продать технику. То есть, загнав ее туда, мы продадим подороже. Имеется у нас здесь возле магазина также заправочная станция. Вот она у нас стоит. Вот сюда подъезжаем. И, как видите, вот здесь стоит у нас наш пистолетик. И этим пистолетиком берем и заправляем наш трактор. Вот такой вот у нас магазинчик. Я, я лучше, наверное, сейчас куплю какой-нибудь транспорт себе, вот этот вот пикапчик, и мы на нем дальше уже поедем исследовать. Берем пикапчик и поехали, друзья. Поехали исследовать дальше нашу с вами местность. А мы сейчас пока что находимся в центре вот этого самого колхоза, куда нам предстоит то есть, разъезжать. Здесь в центре мне хочется посмотреть, что за здание такое интересное. Но это похоже на какую-то церковь, она вот там вот вдалеке красуется. И сейчас мы постараемся до нее доехать. Так, здесь тоже какой-то интересный очень двор. Дворы, кстати, очень очень атмосферно сделаны все. Мне прям так хочется в каждый из них заехать и посмотреть, что же там находится. Так, значит, подъезжаем вот сюда. Это у нас, я так понимаю, центральное место, какая-то циркушка. Здесь у нас очень, место, очень мало места, где можно припарковаться. Ходят люди, как вы видите. Ходят люди, все нормально. Пожалуй, здесь я пока свою транспортное оставлю. И посмотрим, друзья. Да, вот такая вот у нас церковь здесь имеется. Здесь у нас стоят могильные плиты. Здесь какие-то даже огоньки. Но мне, ребят, конечно же, хотелось бы посмотреть, как это все ночью смотрится. Мне кажется, очень даже атмосферненько. Так, очень много ходит людей. Так, какая-то вышка с флагом здесь стоит. Очень много транспорта, очень много людей. Видно, что реально городская жизнь идет, точнее, не городская, а сельская. Все вроде как работают, все люди заняты. Так, где моя машина? Да, я так и знал, что я сейчас здесь все движение перекрою, поэтому выезжаем, ребятки, дальше. Остановочка такая у нас стоит. Давайте, куда же мы дальше поедем, я не знаю. Так, ну я отогнал немножко машину, значит, от этой деревни. Я думаю, что общее представление я вам дал по тому, как, с каким э, качеством сделана эта деревня. Сейчас давайте я вот здесь вот встану э, на въезде в эту деревню. И покажу, проедусь по деревне уже э, в ночное время. Э, посмотрите, как она, ребятки, красиво в ночное время. Вернемся снова на нашу ферму, откуда мы, ребятки, и стартанули. Заметьте, какие красивые горы у нас находятся на дальнем фоне. У нас уже темнеет. И сейчас я продемонстрирую, как же эта карта красива э, ночью. Обычно основной проблемой подобных карт в ночное время является то, что когда наступает ночь, ни одно здание не подсвечивается, как будто никто нигде не живет, нигде никакой огонек лишний не горит. И вообще становится прям полный мрак там, где в принципе живут люди. Давайте, ребятки, ждем наступления темноты. У нас 20.00. Обычно это является основным временем, когда стемни... стемнело и уже включаются фонари. И я вижу, что уже вдалеке они горят. Давайте подождем еще как следует поподольше и прокатимся по этой замечательной деревушечке. Я уже вижу, что вдалеке у нас загорелись фонари. Все нормально. Начинаем, ребятки, потихонечку выезжать и потихонечку исследовать. Естественно, здесь у нас полнейшая тьма, потому что мы еще не въехали даже в эту деревушечку. Ну и уезжая, ребятки, в деревушку, смотрите, сразу у нас везде работает освещение. Грамотным образом Подъезжая сюда Мы, ребятки, видим, что вот у нас, пожалуйста, фонарь Все отлично работает Все освещает Спустившись, спустившись чуть ниже, мы видим также везде фонари Которые освещают, друзья, наш путь И мы точно нигде не заблудимся Так, тут у нас тоже какая-то, я так понимаю, фермочка И да, все у нас, у нас практически по максимуму стемнело И мы наблюдаем вдали вот такую картину Вот этот шпиль церкви, где мы только что были Подсвечивается грамотно Классно смотрится Дальше смотрим Все, ребятки, подсвечивается В домах есть свет а здесь тоже есть подсветка В общем, красотища, да и только Не хватает только каких-нибудь летающих Мотыльков а, возле ламп а так все достаточно грамотно Единственное, что машины в ночное время Не разъезжаются так же и стоят Как и стояли в дневное Ну да ладно, как видите, прожектора да, Бьют у нас а, вот так вот на этот шпиль В общем, классно Мне нравится, как эта карта в ночное время выглядит Так, давайте едем а, в наше стартовое место Сейчас буду картой руководствоваться но я смотрю, еще не совсем темно, не до конца стемнело, как надо, еще достаточно светло, ждем полного наступления темноты. Хотя, может быть, здесь и не темнеет, это же у нас все-таки а, европейская часть, и мы, возможно, в том месте, где у нас белые ночи какие-нибудь. Так, до конца не темнеет, как я вижу. Так, куда нам сейчас надо? Нам надо сейчас налево. Так, нас уже догоняет машинка. Что-то прямо она как будто бы нас не видит, что мы здесь едем и пытается нам ехать в задницу. Смотрите, ребят, какая красота все-таки даже в ночное время. Все подсвечено, все грамотно. Мне это очень-очень нравится. А как вам, ребятки, нравится или нет такая тема и такая карта, пишите обязательно в комментариях Так, тут у нас магазинчик Посмотрите, какая красота Здесь у нас даже а, разноплановые ребятка, подсветка бывает Что-то у нас сейчас ночи А все-таки а, я смотрю, что до конца не стемнело, как хотелось бы И как будто бы как-то немножко а, светловато То ли у нас полнолуние Наверное, скорее всего, да, у нас полнолуние Поэтому у нас до конца стемнеть а, не может почему-то Смотрите, ребятки, разного плана, освещение есть как очень-очень яркое, так и очень-очень э, тусклое. Так, давайте сейчас, ребятки, быстренькую перемоточку сделаем на следующий день. Возможно, мы добьемся лучшего результата в плане э, наступления темноты. Короче, ребятки, пока мы ждали, тут уже собралась большая вереница из транспорта. Которые люди так и стоят, ребятки, всю ночь Несколько ночей ждут, пока я отсюда уеду В общем, понял я, ребятки, то, что здесь достаточно светлые ночи на этой карте Просто каждый день просто вот такое вот обалденное полнолуние Давайте, ребятки, едем обратно на нашу ферму. Я хочу посмотреть, как же там наша ферма поживает, откуда мы недавно выехали. Я уже вот вижу озеро. И смотрим, ребятки, издалека прям видно, что у нас светится все. Все грамотно, все хорошо, по красоте сделано. То есть заезжаем на ферму, свет везде в доме горит. Видно, что там живут люди. Просто замечательно. Где бы оставить нам наш с вами наш с вами значит транспорт? Открываем, значит, здесь. И просмотрим, здесь у нас есть ли какое-то освещение. Нет, здесь, к сожалению, в этом гараже освещения дополнительного нет. Но его, на самом деле, ребятки, и так здесь везде хватает. Ну что ж, вот такая, ребятки, карта. Красиво как ночью, так и днем. Я еще не все места проехал, которые можно посмотреть на этой карте. Если же вдруг вам, ребятки, хочется, чтобы я сделал обзор целиком, вы мне пишите об этом, об этом в комментариях. Братишка Скретч обязательно все в подробностях покажет, а просто хотелось вам донести, ребятки, про то, что эта карта достаточно детализированная, я ей ставлю максимальный вообще балл, она мне очень а, сильно